Здравствуйте! Перед вами Акбар. Изящный пчак средних размеров. Легкий нож, объединяющий в себе белую кость и черную сталь. Черная сталь имеет возможность затачиваться на любую прямую поверхность, а рукоять сделана из белой кости и удобно лежит в руке. Кроме того, гарда, соединяющая лезвие и рукоять, красиво расписаны разными красками. Немаловажно, что лезвие имеет множество плюсов, но находить их будете уже вы.